Нападение обезьян на человека. Надеюсь, вы увидите это видео, все будет да. в порядке. Гулять в вокруг озера. Вот мы выплыли в завод с большими листьями, которые вырастают в размер до двух метров, могут держать вес небольшой человека, например. Вот весло лежит. Вот эти вот уже разрушаются. Но они по-прежнему очень мощные. Вот такие вот они здесь. Вот, мы идем по настоящим джунглям, высадились после лодки. Вот здесь вот такие деревья, вот термитники вокруг них растут. А впереди у нас местный гид с мачете прорубает дорогу. Вот, здесь реальный джунгли, это не парк, не заповедник, не ни... какой-то там кусочек леса. Это настоящие джунгли. Очень влажно. Очень жарко. Вот так вот вода, когда поступает, из джунглей образуется река. А мы идем дальше. Для этого у нас все погибет, чтобы как раз вот по таким дорогам ходить. Вот <звы> нет. красивый стул вот вода пентринг oh, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. вкусная дытите так попели воду из лианы mm, Рекали место, где место, где я живу. Рекали место, привет! Привет, дай руку, друг. Чика. Это нападение обезьян на человека. Чика. Чика. Иди ко мне, чика. Ну, пойдем? Пойдем? Давай, руку, пойдем гулять. ¿Ese te toma cerveza? Hey, mire... <risa> <risa> no, no, no. no. <risa> В общем, вот такая вот плантация обезьян. Сидим здесь. Это запутал. Это здравия. Вот. Еще обезьяны весь. Привет, труп. Иди сюда ко мне на руки. Хочешь? Иди ко мне. Давай. О, тяжелый <с> мы приехали э, место О, обезьяна же стеснялась сразу не хочет обезьяна стесняется не хочет сниматься в общем такое место здесь э, живут обезьянки <с> <с> Это анаконда у нас. Здесь у нас метра нас у нас у Анаконда. Yeah, да, это настоящая анаконда. Четыре с половиной метра. Четыре метра длиной. 30 yeah. килограм uh -huh. Вот сейчас я ее держу и теряю в мыслях, что она думает yeah. обо мне. И что она yeah. думает yeah. Всем этом? Yeah? Ah, yeah. надеюсь, вы увидите это видео, все будет yeah. в порядке. <laughs> так заканчивается наши посиделки в джунглях, где брех Амазонки. Возвращаемся обратно в Летисию Нам пилить еще, наверное, часа три-четыре Сейчас у меня против течения Сейчас мы на одном из притоков Скоро вывернем на Амазонку Сказали наши гиды, мы срезаем путь Пошли короткой дорогой Через вот такие вот джунгли Вот здесь вот птиц дофига, так что видели обезьян И Очень круто под таким прям маленькому заливчику на лодке. Все эти проливы образуются только когда вода поднимается. Когда вода низко, здесь все джунгли. Это называется сельва. Сельва Амазон. А сейчас мы будем искать другой путь, потому что здесь упало дерево на самом деле дерево упало и пригордел нам дорогу у нас нет ни пилы ничего такого чтобы исправить ну, там, видите, наша дорожка сузилась вот до такой вот маленькой тропинки я бы сказал если можно так называть но не хотелось бы здесь потонуть Мы находимся с целью Амазонки. Ну, здесь опасно, потому что ты ну, с края может быть змея, и некоторые из них очень агрессивны. То есть, она сгиб предупреждал нас, что мы ничего не трогали, не сходили с тропы, ну когда мы шли по джунглям. Потому что некоторые змеи очень агрессивные и могут нападать сами, если ты просто находишься рядом. Это когда вот, ты плывешь по что штуке, то это также работает. Это правило. Вот, но тем не менее, все равно очень круто и интересно. сели на мель, вот на такую мель. Большая часть лодки проскочила. А здесь осталось давай, давай, давай. еще немножко. Он наш водитель. Стоит на этой на этом, ходит по этим водорослям, по этой траве, толкает нас. Сейчас. Все, мы поплыли. Пошли. Супер. А -а -а. Все, идем дальше вперед. Да. Вон туда. Сначала я все время спрашивал, это Амазонка, это Амазонка, а потом, когда первый раз увидел, я понял, что это Амазонка. Ты ни с чем не спутаешь. С какой рекой? Слева один берег. Куда она идет? Справа другой берег. И вот такой вот вид открывается. Это Амазонка. Вот так выглядит Летисия со стороны реки. Здесь маленький остров, дальше Амазонка идет. Сейчас между нами островок и небольшой пролив. Вот это Летисия. То, что я хотел вам показать, но уже не смог, потому что было темно в первый день. Сейчас мы паркуемся, и наш тур заканчивается. Ну, а я пойду, наверное, ужинать. Может быть, нормальный реквитт найду. Зайду в самый дорогой ресторан, который сейчас найду, и там поем что-нибудь вкусного такого. Значит, я в Летисии приехал с джунглей, помылся, сходил, чистенький, как ребеночек себя чувствую. Потому что два дня в джунглях, это вам не хухры-мухры. Сейчас я иду к своим э, друзьям из Испании, с кем мы провели эти два дня и одну ночь. Вместе, можно сказать, делили все время с ними одну лодку и ходили везде вместе. Вот, иду, захожу за ними в их жилище, в хостеловых и идем кушать вместе. Они скажут, что не знают какое-то место, тут круто, они мне его покажут. Мы пришли в ресторан, заказали все еды. Okay. Say hello. It's Helen. It's Mickey. Hello. Это у нас одна и та же рыба, просто это жареная, а это приготовленная в банановых листьях. А вот здесь вот вот Севиче. В общем, это сырая рыба, замаринованная, с креветками и с каким-то там соусом и немного овощей, типа помидоры, лук и так далее. И вот такие бананы и животные, очень вкусные. Ладно, приятного аппетита, бон bon аппетит. Вот такая вот кия, кучеглазая, вся побитая.